Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, у вас уже есть конкретное понимание, зачем вам нужна команда. И если это понимание есть, то отлично. Если понимания нет, то тогда сформируете в начале цель, для чего вам нужна команда. Чаще всего это ну, достижение каких-то а, больших глобальных целей. Те, которые вы а, ну, либо не можете достичь самостоятельно, либо если вы можете это сделать самостоятельно, но это займет большое количество времени. Поиск а, и создание команды сокращает это время и помогает достичь гораздо больших целей. Итак, если вы с целью определились то дальше вам прежде чем вообще начать искать команду вам нужно расписать все функции которые вам нужны чтобы эта команда выполняла это может быть как один человек который совмещает в себе набор этих функций так это может быть и много ну много разных людей вам необходимо прописать конкретно что должен выполнять этот человек ну, давайте представим что э, мы хотим э, победить в чемпионате мира по футболу, да, у нас есть классная крутая цель. Дальше, соответственно, стоит вопрос: нам нужна команда, нам нужны защитники, нам нужны полузащитники, нам нужны нападающие и нам нужен вратарь. И это может быть как один человек, до да, выполняющий полностью все эти функции, такой многорукий многоног, но это может быть и разные люди которых там может быть несколько человек дальше следующая задача это описать что вы хотите от этих людей и что вы можете им дать это зависит ну очень много коммерческая эта деятельность или некоммерческая то есть если коммерческая то чаще всего это какая-то а, зарплата доход процент от бизнеса или еще что то если некоммерческая то тогда вам нужно мотивировать людей на цели говорить о том что мы будем завоевывать в выигрывать чемпионаты мира и так далее в этом случае то есть вы описываете конкретную вакансию кто вам нужен и соответственно дальше ваша задача распространить во все возможные источники то есть это может быть какая-нибудь стен газета в вашей школе или в институте это может быть объявление на авито в из рук в руки на сайте headhunter и так далее ваша задача массово засеять вашими объявлениями и получить поток кандидатов которые хотят попасть в вашу команду дальше вы проводите определенные интервью собеседника вы выясняете действительно ли этот человек обладает а, теми навыками которые нужны вашей команде, и если да, то тогда вы уже начинаете формировать команду из тех людей, которые к вам попадают. В принципе такие простые шаги с помощью которых вы можете сформировать команду. Не забывайте про то, что когда вы только отобрали команду, вы например выбрали из тех людей, которые к вам пришли, вам нужно дать тестовый период, Ну, например там неделю или полторы недели. Обращайте внимание на то, как вы взаимодействуете в команде то насколько вас устраивают те люди которые пришли к вам в команду и если допустим что-то вам не нравится да или человек который в команде находится он не выполняет то что заявлял на интервью на собеседовании то тогда не бойтесь ну сказать этому человеку то что слушай мы наверное не подходим друг друга и мы не сможем дальше продолжать работать то есть лучше это делать быстро и найти замену этому человеку чем долго пытаться из него что-то воспитать и то сделать. Используйте эти принципы и желаю вам успехов, чтобы вы собрали очень мощную и сильную команду.